Друзья, отличные новости! Мы совместно с Тинькофф Банк предоставляем вам рассрочку на все курсы, а также пожизненный доступ и личное обучение без первоначального взноса. Вы оплачиваете покупку деньгами банка, а потом постепенно возвращаете их в течение оговоренного срока. Банк рассмотрит заявку, даже если у вас нет официальной работы. Подтверждение дохода не является обязательным условием для получения рассрочки. Все очень просто. Выбираете любой курс из списка на этой странице, нажимаете «Купить в рассрочку». Вводите ваш номер телефона и имейл и нажимаете «Оплатить». Далее выбираете «Купить в рассрочку». Выбираете подходящий срок погашения, например, 6 месяцев и нажимаете «Оформить». На следующей странице заполняете свои данные, фамилия, имя, отчество, проверяете остальные данные, нажимаете «Далее» и ждете смс на указанный номер телефона. Банк рассмотрит вашу заявку и в течение 5 минут пришлет положительное или отрицательное решение по рассрочке. Все, сразу после оформления рассрочки вы получите курс на указанный mail после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас.